привет привет продолжается марафон беспощадного жиросжигания и сегодня мы будем тренировать верх тела спину плечи грудь и руки если ты видишь меня впервые или впервые слышишь о марафоне по ссылке в описании видео все подробности все что тебе нужно для того чтобы похудеть для того чтобы сделать офигенное тело присоединяйся я твой неправильный тренер лагертиша и мы начинаем ноги на ширине плеч и мы Легонько переносим вес тела с ноги на ногу. Без резких движений, без стопота, без э, падений и ударов по голеностопам и по коленям. Если тебе можно прыгать, ты мягенько перепрыгиваешь с ноги на ногу. Если тебе прыгать нельзя, ты просто мягко переносишь вес тела с ноги на ногу. Эту тренировку можно выполнять тем, кому нельзя прыгать, у кого проблемы с коленями. И так далее. И мы вращаем руками по большому кругу вперед. И назад. Локти. И в обратную сторону. Кисти. Кисти хорошо разминаем. У нас сегодня очень-очень-очень много будет на них нагрузки, так как много упражнений в упоре лежа. Закончили вращение корпусом. Максимально низко наклоняемся колени, не сгибаем. И в обратную сторону. Ноги вместе вращаем в одну сторону и в другую сторону. И голеностопы покрутим в одну сторону и в другую сторону. Закончили и переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение – отжимания широкой постановкой рук. Мы встаем в упор лежа на колени, руки ставим довольно широко. Из этого положения у нас локти уходят в стороны, и мы опускаемся и поднимаемся обратно. То есть э, у нас попа не торчит вверх, не провисает вниз, в пояснице вот такого вот прогиба быть не должно. Бедра в нейтральном положении. Опускаемся и поднимаемся обратно. Если ты не можешь отжиматься, ну я рекомендую делать такие отжимания, сколько можешь. Если ты не можешь, ты можешь отжиматься, например, от стола или от стены. То есть у меня тут вот эта штука. Точно так же мы встаем, руки широко вперед и отжимаемся назад. Держим э, спину, не провисаем. Не прогибаем, но я рекомендую отжиматься от пола, потому что это сложнее. Может быть такое, что ты, например, один раунд можешь отжиматься от пола, а потом не можешь, что ты можешь встать и начать отжиматься от стены, либо от стола. Если ты продвинутая и тебе от пола отжиматься легко, с колен, ты делаешь полноценное отжимание из положения упор лежа. Опустилась, поднялась. В общем, каждый работает на свой уровень. Я ставлю таймер и мы начинаем. Готовимся и по сигналу уже работаем. Это самое сложное упражнение в тренировке. Я люблю начинать всегда со самых сложных. Но оно очень важное. У нас работают плечи, работает грудь, работают руки. Многие думают, что отжимание это упражнение на руки. На самом деле руки здесь вспомогательные. Закончили. Основные двигатели движения это грудь и плечи. Руки только вспомогательные. Но все равно работает кор. В общем, весь верх тела работает в этих упражнениях. Поэтому отжимание очень-очень... Важная штука. Готовимся и по сигналу уже работаем. Поэтому не пренебрегай. Не надо говорить, что О, я не умею отжиматься. Я не буду это делать. Не умеешь? Учись. Если тяжело, вставай. Начинает сжиматься от стены, от стола. Главное делай весь раунд до сигнала. Закончили. Еще два раунда. Ты чувствуешь плечи? Я уже чувствую плечи. Фух. Настраиваемся на тренировочку. погнали может быть такое что ты можешь сделать там только два раза за раунд или только три раза делай главное не останавливайся весь раунд ты должна работать пускай очень медленно но работать весь раунд от сигнала до сигнала кстати чем дольше ты вот так вот стоишь между повторами тем сложнее Работаем, не жалеем себя до сигнала. Закончили еще один раз. Всего лишь четыре подхода. Я знаю, ты можешь. Плечи уже чувствуются, но мы работаем. Готово? Погнали. Работаем до сигнала. Фу, закончили. Нормально тогда. И у нас сведение локтя и колена. Мы отстаем на четвереньки. Живот поджат. Поднимаем ногу. Поднимаем руку. Сводим их и разводим. Здесь важно, чтобы у тебя не было вот такого прогиба в спине и не было движения в спине. То есть у тебя от копчика до макушки прямая линия. И когда ты двигаешь рукой и ногой, у тебя не должно быть вот такого вот движения, как я сейчас показала. Спина ровная, двигается только рука и нога. Погнали. Весь раунд работаем на одну сторону. Стараемся, чтобы корпус у нас не перекашивался, не двигался. Корпус жесткий, живот поджатый. Двигается только рука и нога. Поясница в нейтральном положении. Закончили. Отдыхаем и меняем сторону. Погнали. Главное не перепутать. В этом упражнении у нас работают стабилизаторы кора, работает спина, стабилизаторы плечевого пояса. Дышим закончили выдох на усилие всегда то есть вдох выдох когда мы делаем усилие еще два раза но это полегче чем отжимания так что можно чуток расслабиться погнали по сигналу мы уже работаем Не воруем от себя время. Живот держим поджатый. Не забываем об этом. Голову не запрокидываем. Не опускаем вниз. Прямая линия от макушки до копчика. То есть сигнала закончили. И у нас еще один раз. Отдыхаем, восстанавливаем дыхание, если у кого-то оно сбилось. По-хорошему оно не должно сбиваться. Погнали. Дышим глубоко. Вдох носом, выдох ртом на усилие, то есть на сведение. Выдох, вдох, выдох. Работаем до конца раунда. Без остановок. Закончили. Следующее упражнение у нас тяга в наклоне. Мы ноги на ширине плеч. Мы наклоняемся. Руки перед собой. Из этого положения мы тянем локти назад. Сводим лопатки. Не сюда руки уходят. Вот сюда вдоль бедер. Свели лопатки. Задержали. Вернули. Свели лопатки. Почувствовали там напряжение. Вернули. Можно взять вес. Например, гантелю. И тянуть вес либо резинку точно так же берем резинку и тянем либо работаем без ничего колени слегка согнуты в пояснице прогиба нет то есть вот такого прогиба быть не должно спина ровная плечи не сутулим свели лопатки расслабили свели лопатки Расслабили. Конечно, это упражнение с весом, с сопротивлением делать лучше и понятнее. Но когда ты научишься делать это без веса, ты научишься чувствовать мышцы. То есть даже без веса ты должна чувствовать мышцы спины. Которые работают, которые напрягаются. Погнали. Сводим лопатки, задерживаем, возвращаем, сводим, возвращаем. Локти идут четко назад, не в стороны, четко назад. Ладони приходят вот сюда, к бедрам. Живот держим поджатый. Закончили, отдыхаем. Наверх тела тренировки обычно они такие полегче, чем на ноги, потому что сами мышцы меньше размером. Погнали. закончили и у нас еще один раунд ты чувствуешь ты должна чувствовать спину ты должна концентрироваться именно на тех мышцах которыми ты тянешь руки вверх и чувствовать свою спину это самое важное чувствовать мышцы готовы погнали чувствовать мышцы которые работают Конечно, когда ты, например, делаешь это с резинкой, это почувствовать намного легче, потому что ты тянешь резину, и как бы ты особо читить не можешь. Но... закончили и следующее упражнение у нас не знаю как оно называется мы стоим в упор лежа смещаемся назад возвращаемся опускаемся на колени отжимаемся теперь с узкой постановкой рук локти идут четко назад отжались поднялись сместились это довольно сложное упражнение если тебе тяжело делать полноценное, ты делаешь с колен сместилась Вернулась. Отжалась. Тоже очень крутое стабилизационное упражнение. Погнали. Назад, вперед, на колени отжались. Назад, вперед. Крутые могут отжиматься не с колен. Вперед, на колени отжались. Если тебе тяжело, ты это делаешь на коленях. закончили. Отдыхаем. Фух, Нормально тогда. Ощутимо. Вроде бы дыхание не сбивается, а работа чувствуется. Назад, вперед, на колени отжались. Работаем до сигнала. Не жалеем себя. Если тяжело, опускаемся на колени и делаем с колен. Закончили. У нас еще два раунда. Фух, и мы так потихонечку подкрадываемся к концу тренировки. Погнали. Работаем до сигнала. Не жалеем себя. Ух, отдыхаем. И у нас еще один раунд этого упражнения. Надеюсь, ты чувствуешь свои плечи так же, как и я. Погнали. Медленно. Даже если ты делаешь только два раза. Делай. Весь раунд без остановки. Сделала два. Пытаешься сделать третий. Если ты не можешь отжиматься, ты просто стоишь в упоре лежа пару секунд. И снова сместилась. Постояла в упоре лежа. Если вот уже на четвертый раунд, ты вообще не можешь отжиматься. Либо... Ты ложишься на пол и отжимаешь себя вверх. Но мы закончили. И у нас еще одно упражнение. Мы встаем. Упор лежа. В планку. Из этого положения мы будем прикасаться к плечу. Одной рукой и другой рукой. Важно, стараемся, чтобы нас не перекашивало. То есть, чтобы не было... Вот такого вот движения. Стараемся удержать корпус ровным. Это сложно, но реально. Готово. Погнали. Это последнее упражнение. Не жалеем себя. Я знаю, что тяжело. Я знаю, что плечи горят. У меня тоже горят но мы не сдаемся. Если тебе совсем тяжело и ты вот вообще вообще уже не можешь, ты опускаешься на колени и делаешь это с колен. Но это прям если ты вообще уже не можешь. Если ты еще можешь, ты делаешь из упора ляжа. Закончили. Отдыхаем. Может быть такое, что ты первый раунд отработала из полноценного упора лежа и дальше делаешь с колен. Это нормально. Так бывает. Это нормально. Главное отработать все четыре раунда. Погнали. Напоминаю, кому совсем тяжело, опускайтесь в упор лежа с колен и делайте то же самое. Тоже корпус держим жестко, то есть никаких вот таких движений, никаких вот таких провисаний. Стоим на коленях и работаем. Кто может стоять в планке, стоит в планке. Это всего лишь 40 секунд. Стараемся, чтобы корпус нас не перекашивало. То есть не должно быть вот такого вот движения. Живот держим поджатым. Закончили. Отдыхаем еще два раунда. Ты чувствуешь плечи? Это просто капец. Капец. Нормас. Завтра будет тяжело майку снимать и надевать. Погнали. Работаем. Не жалеем себя. Стараемся, не, чтобы нас не перекашивало. Помним об этом. Давай, мы в этом вместе. Мне тоже тяжело. Я тоже чувствую свои плечи. Если бы не ты, я бы уже бросила нафиг это делать. Вот честно. Закончили. Еще один раз. Вот честно, я вот одна. Сама себя. Ну, мне тяжело заставить себя вот это работать так тяжело. Я бы сама на втором раунде, я бы сказала, а хватит. Но так как мы с тобой вместе погнали. То мы вместе будем до самого конца. Ты же не подведешь меня. Не бросишь за 30 секунд. До конца тренировки, правда? Так что работаем. Напоминаю, кому тяжело, можно опуститься на колени. Делать это с колен. Кого нормально, делаем из планки. До сигнала. Фух, вот и все. Фух, надеюсь, тебе понравилась тренировка. Обязательно напиши, что ты думаешь в комментариях. Если ты матюкалась, напиши, что Катя, я тебя ненавижу. Я матюкалась. Потому что это моя задача, чтобы ты меня ненавидела во время трени и любила потом на пляже. А мы сейчас потянем наши плечи, спину. И грудь. Мы садимся на пол, переступаем через колено, упираемся локтем и максимально далеко разворачиваемся туда. Толкаем плечом колено вовнутрь и разворачиваемся назад. Чувствуем, у нас как бы позвоночник вот так вот скручивается. У нас там мышца. Эректор спина. Я не знаю, как она будет по-русски. Я не учила анатомию на русском языке, поэтому не все мышцы знаю. Вот она у нас растягивается. Ее растягивать очень важно, особенно если у вас проблемы с осанкой. Закончили. Делаем то же самое на другую сторону. И очень важно растягивать мышцы после тренировки, чтобы они не забивались. закончили опускаемся на колени упираемся руками в пол и проваливаемся ягодицами между стоп проваливаемся максимально глубоко если ты не чувствуешь натяжение ты можешь поднять руки вот так вот на пальцы если ты уже упираешься головой в пол и провисаем головой между плеч Закончили. Встаем на четвереньки и выгибаемся наружу. Закончили. Руку поднимаем и отправляем вдоль позвоночника. Второй рукой тянем за локоть вовнутрь. Голову не опускаем, смотрим вперед. Дополнительно давим головой на трицепс. Закончили. Повторяем на другую руку. Закончили. Перед собой прижимаем плечо, о, то есть локоть к противоположному плечу. Закончили. И на другую сторону. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Обязательно поддержи меня лайком, комментарием. Для меня это важно. Подпишись на мой канал. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.